Всем здравствуйте, меня зовут Лиана, я работаю в Тавит Плюс. Сегодня была у нас учеба, спасибо большое, что приехали с Москвы, нас научили многому. Спасибо Тавит Плюсу, что нас пригласили, таких лекторов, нам очень это было поучительно. Что-то мы подзабыли, что-то новым нас научили. Даже я вот сегодня первый слепок сняла за 8 лет своей работы была просто в хирургии медстрой. Как Тима Майер сказал, надо везде в кабинетах учиться работать. Поэтому мой первый с ним слепок. Екатерина Грамовна, вот мой доктор, я ей обязательно покажу. Было все поучительно, все в тетради записывали, что вот у нас были свои ошибочки. Мы это все будем устранять, будем все работать в коллективе с доктором в руку. Здравствуйте. Меня зовут Алсу, я также работаю в Таби Плюс, мне, а, как сказать, сегодня а, мы с самого раннего утра, думаете, что мы устали там, да, но я ни о чем не жалею, что, слава Богу, мы организовали эту учебу, что всем понравилось, и мне в том числе, было все доступно, легко, на... Так скажем, с элементами юмора. Мы очень любим такие лекции, и нам очень понравилось а, лекторы и все, что мы сегодня здесь делали.